А mm. мне папа, а мне папа знаешь, что купил? Почему? Знаешь, что? Мерседес мне он купил. Понял? Он а? тебе должен был мозги купить.